Зато на деле идиот. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, во сколько было трудо дней, а ты все та же лес до да поле. Лежи и спи, страна родная, очнешься завтра под Китаем.